Всем привет! Недавно записывал видео на тему того, как организовать прихожую и получил много отзывов. В частности, Иван, вы бы лучше порекомендовали, как увеличить прихожую, в какие цвета ее покрасить и как вообще оформить. Я услышал вас, дорогие друзья, и сегодня 9 способов, как зрительно увеличить прихожую. Поехали! Итак, 9 способов зрительно увеличить прихожую первый способ это конечно же зеркала вот например в этом проекте там где мне попалась не очень широкая но вытянутая прихожая я использовал прием зеркальный шкаф шкаф нам нужен на нем дверцы нам нужно куда-то смотреться когда мы оделись и нам нужно увеличить эту самую прихожую поэтому решение родилось само собой нужно сделать полностью все стену зеркальную и прихожая зрительно увеличилась в два раза плюс добавилось света потому что зеркала отражают свет и вот этот яркий синий и картины которые висят здесь на стенах стали отражаться и тем самым прихожая стала еще наряднее вторая квартира в которой мы тоже использовали прием а, зеркала но немножко по-другому. Здесь мы наклеили зеркало не на шкафы, а полностью на всю стену. И напротив этого зеркала поставили комод, на котором будет стоять красота. Такой прием тоже хорош, когда у вас небольшое пространство, а хочется, чтобы оно выглядело больше. Старайтесь использовать не только зеркала, но сочетать его с какими-то предметами мебели. Чтобы у вас не просто пространство исчезало, а чтобы вы могли его каким-то образом э, оценить, где оно начинается, где оно заканчивается, и здесь помогает очень хорошо мебель. Вариант номер два: увеличить площадь пола. Больше пола, больше прихожая. Вот, например, в этом проекте мы использовали прием отодрать шкаф от пола. Таким образом мы получили большую площадь пола, которую мы можем просмотреть глазами, и за счет этого мы увеличили зрительно прихожую. Вариант номер три. Нужно к прихожей отнестись как к отдельной красивой комнате и поставить в ней отдельно стоящую красивую комнату. Вот, например, как в этом варианте отдельно стоящий красивый комод, на который мы можем поставить красоту. И когда мы будем заходить, будем любоваться этой красотой. А вот в этом варианте, например, мы поставили диван, за которым висит огромное красивое круглое зеркало. Справа стоит Удобный столик, на который тоже можно поставить красоту, а также складывать ключи. Смысл этого приема заключается в том, что мы говорим о том, что у нас прихожая настолько большая, что мы можем в ней поставить любую мебель. Вот посмотрите, как красиво она смотрится. Но для этого вам нужно позаботиться о том, чтобы всю одежду куда-то спрятать. Это либо шкаф, либо гардероб за дверью. Четвертый вариант. Собственно, это продолжение третьего. Прихожая как выставка для произведения искусства. То есть мы усиливаем эффект от красиво стоящей мебели и используем не только мебель, но и какие-то предметы искусства, которые заставят нас разглядывать это либо картины, либо это какая-то красивая мебель, либо это какая-то скульптура, либо ваза, то есть мы прихожую превращаем в такое некое выставочное пространство это со всех сторон хорошо. Во-первых, это зрительно увеличивает пространство. Во-вторых, это делает прихожую нарядной. В-третьих, когда вы попадаете в это нарядное пространство, у вас поднимается настроение и вы уже с правильным приподнятым настроением идете дальше в квартиру. Но согласитесь, это лучше, чем заходить в узкую прихожую со всех сторон, увешанную одеждой на гвоздиках. Пятый вариант – это объединить прихожую вместе с гостиной. Так мы делаем, когда квартира не очень большая, как, например, в этом варианте. Это стандартная квартира-распашонка, в которой совершенно не предусмотрено пространство для шкафов и гардеробов, и нам пришлось сделать гардероб вместо санузла, а прихожую объединить с гостиной. Таким образом зрительно мы получили одно общее большое пространство, но для того, чтобы оно смотрелось красиво, нужно подумать над планировкой, как мы это и сделали в этом проекте, чтобы все вещи хранились в отдельной гардеробной комнате и ничего не валялось. Шестой вариант. Подумайте над таким приемом, как перетекающее пространство. Для этого нам нужно вырезать над дверью верхнюю перемычку и сделать так, чтобы потолок был единым и как бы перетекал из прихожей, например, в гостиную. Вот как в этом проекте. В чем смысл? Смысл в том, что наш глаз, не встречая никаких преград, скользит от прихожей к гостиной, а раз он не встречает преград, он э, строит к себе воображение, что это пространство гораздо больше, чем оно э, есть на самом деле. То есть он объединяет одно пространство с другим. Это и называется перетекающее пространство. Вот еще один пример. Это мы уже использовали в доме. А здесь эффект еще сильнее, потому что наш глаз скользит и упирается прямо в окно. Из этого окна попадает свет в прихожую. А, таким образом пространство получается цельным объединенным и просторным, ну и опять же обособленным. Очень хороший прием, возьмите на вооружение. Его можно использовать практически в каждой квартире седьмой вариант это окно в прихожей не каждый может себе это позволить, но если у вас случилось такое чудо и появляется окно в прихожей то обязательно его используйте это настоящий подарок потому что солнечный свет дарит нам не только освещение в дневное время но и ощущение простора потому что пространство которое за окном тоже работает на интерьер понятно что в квартире скорее всего в прихожей нет окна но если это частный дом а тем более если вы проезжаете проектируете частный дом с нуля, то обязательно предусмотрите окно в прихожей. Это очень классный прием, который сам по себе уже делает прихожую нарядной, просторной и светлой. Восьмой вариант называется исчезающая прихожее». Смысл заключается в том, что мы делаем прихожую частью интерьера. И если вспомнить вопрос композиции, где есть главная, второстепенная, поддерживающая, то вот здесь вот у нас прихожая становится как бы таким неким фоном, но для того, чтобы там не было никакого визуального мусора, как мы это называем в виде одежды, ну, в смысле, это не настоящий мусор, это визуальный шум, так называемый, нужно предусмотреть гардеробную, куда все эти вещи спрячутся, и, например, вот в этом варианте здесь... Прекрасно продемонстрировано, как прихожая становится фоном и как наш взгляд плавно перетекает на кухню через красивую этажерку-перегородку, которая является собой и стену, и перегородку, и красивую этажерку. И мы уже любуемся то, что на кухне, а не то, что в прихожей. Вот это вот называется прихожая растворилась в интерьере. Девятый вариант. Того, как можно зрительно увеличить прихожую. И он совершенно необычен, поэтому буду рад, если вы напишите в комментариях свое мнение по этому поводу. Ну а я рассказываю, в чем суть этого варианта: это прихожая абсолютно Черное. И смысл заключается в том, что когда мы попадаем в эту темную прихожую, у нас такое ощущение, что мы оказались в такой некой шкатулочке. И соответственно, когда мы из этой шкатулочки выходим в гостиную, а соответственно попадаем в самое светлое пространство, а гостиную у нас очень светлая, практически белая то на контрасте из темного в светлое по ощущениям мы воспринимаем гостиную еще светлее и еще больше чем она есть на самом деле вот такой вот интересный способ когда мы делаем все наоборот и играем на контрасте заставляем ощутить комнату больше чем она на самом деле с помощью прихожей кстати по поводу отделки этой прихожей тоже интересно поговорить во-первых, она черная, во-вторых, стены у нее отделаны, как отделана кожаная сумка у Шанель. Гардеробная здесь тоже имеется, и она тоже темная, и все это создает ощущение такой некой камерности. Ну и, как я уже сказал, это все сделано ради того, чтобы, выходя из прихожей в гостиную, мы ощутили эту самую гостиную еще больше, еще светлее, еще наряднее. Вот такие вот варианты, друзья, у меня накопились, которыми я с радостью с вами поделился. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну и всем пока, до новых встреч, да пребудет с вами муза!